Я снова приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. Не так давно я опубликовал одно видео, где показывал демонстрацию наших новых водородных газогенераторов, которые с легкостью противостояли реверсивному горению гремучего газа, а, попросту говоря, противостояли обратным хлопкам, происходящим взрывом при возникновении обратных хлопков. И сейчас я хочу снять подобный ролик, но в качестве видеоответа для одного из наших подписчиков, который хотел увидеть, как же происходит то же самое, но в то время, когда газ внутри газогенератора находится под давлением. Сейчас я установил камеру немного по-другому Только для того, чтобы вы могли наблюдать за растущим давлением на манометре Если газогенератор во время обратного удара выйдет из строя Соответственно, давление на манометре подниматься больше не будет Итак, поехали Я отключаю шланг и запускаю газогенератор Вы можете увидеть, как растет давление внутри газогенератора Максимальное давление может достигать уровня 0,5 атмосфер. Теперь я один конец силиконового шланга подключаю к газогенератору, второй затыкаю пальцем. И сейчас я покажу то, что хотел увидеть наш подписчик. Газогенератор находится под давлением. Сейчас я отпущу палец и подожгу а, гремучий газ вы видели сначала гремучий газ горел а потом произошел обратный хлопок теперь обратите внимание на манометр давление снова растет это говорит о том что газогенератор с легкостью выдержал этот обратный удар повторим Затыкаю пальцем выход газа. Смотрим на манометр. Давление снова растет. Газогенератор прекрасно перенес обратный хлопок. Ну и предлагаю еще раз закрепить результат, так сказать. Произведем еще один обратный хлопок. Смотрим на манометр. Давление в газогенераторе снова растет. Это говорит о том, что газогенератор остался в рабочем состоянии. Итак, дорогие друзья, если вас интересует подобное оборудование, если вас интересуют газогенераторы для сварки, пайки, обжига и другого высокотемпературного нагрева различных веществ и материалов, пожалуйста, обращайтесь к нам по ссылке, которую я оставлю в описании. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Всем пока.